Друзья, всем привет! Утепляемся! Мы к зиме! Смотрите, мы под навесом всю нашу мебель уже сдвинули в сторону. Сдвинули в один угол к стене. Обмотали стреч-пленкой. Стол, подушки. В общем, всю основу для мягкой части. Все это замотали стреч-пленкой. И так это будет все назимовать здесь. Грустно немножко, потому что, когда это все вот так в кучу сложено, я не знаю, мне это... Мне нравится терпеть и смотреть на это месяце нам три придется к сожалению а сегодня очень хорошая солнечная погода тепло сейчас мы с ребятами сходим на футбол скорее всего на улице будет потому что на прошлой неделе кстати я диакла вижу но наверное камера не приблизит на прошлой неделе нас уже в зал завели и не люблю я, честно говоря зал потому что дети часто болеют в зале, это закрытое все-таки помещение, закрытое пространство, вот, и мы в четверг пропустили, Марк не пошел, пошел только Ренату, Марк что-то горло разболелось, я его оставила дома, но сегодня вот суббота, сегодня все уже нормально, и сегодня у нас, скорее всего, на улице будет занятие, придем после футбола, буду снимать вот эти занавески, стирать их, складывать, и уже до следующего сезона. Не люблю я весь этот процесс, всегда это какую-то грусть навевает. Посмотрите, как моя смородина растет. Я докупила еще ряд, высадила, получилось всего три ряда. Ну и клубничка, клубничка еще немножко постоит и буду ее прятать. Кое-что вам сейчас хочу показать. Я тут решила клумбу сделать неожиданно для всех и для себя тоже. Ну, как-то так оно получилось. Мы уже сюда пересадили магнолию, вот она, ей будет здесь однозначно лучше, потому что здесь больше солнечных лучей, так сейчас надо этот домик убрать. Пересадила я сюда можжевельник, высадила хосту, вот три кустика у меня хосты будут, так моя тень, три кустика хосты. Еще один куст кортензии и еще один у меня куда-то нужно тоже высадить. Совершенно не знаю куда. Хочу верхний слой травы убрать, чтобы у меня было немножко такого, как углубление от основного газона. Вот я уже тут начала делать. В общем, я без сережной помощи не обойдусь, потому что все-таки это такая нелегкая работа убирать слой земли. Вот Закрыть агроволокном, а свишны уже просыпем, ну, либо король, либо камешками. Еще ирисы высадила тоже вот по бокам. И хочу купить тюльпаны. Ну вот хочется мне почему-то захотелось вот со следующей весны видеть у себя в этой клумбе тюльпаны, поэтому сейчас буду выбирать, заказывать. Я думаю, что еще время мне есть высадить их. Закончилась наша тренировка. Снимаю сейчас поле наше главное. Его, к сожалению, скоро не будет. Застроят... Теннисными кортами и поделят еще на два маленьких поля, потому что, говорят, большое поле невыгодно содержать, к сожалению. Вот Кто-то на велосипедах приехал сейчас у старших начинается тренировка, у нас закончилась. Пойдемте, ребят. Сегодня тепло, мы дубленку одели, но тепло сегодня. Хотела показать, купили Маринату еще одну обувь футбольную, сороконожки, я уже говорила, что нас на прошлой неделе в зал отправили и сказали в бутсах нельзя, потому что ребенок просто может убиться, он не сможет бегать я вспомнила, мы же с запасом брали еще одну обувь серого цвета, но они оказались тоже бутсами. Поэтому нам быстро пришлось заказывать еще одни. В общем, я уже, конечно, с таким количеством обуви, я уже задолбалась. У обуви просто немерено. Теперь так, эти для травы, эти для зала. Все. 13. Ребята, еще хотела вам показать, но в Инстаграм моя подписчица прислала мне цифровой мой портрет. Это очень приятно, и приятно, что мои подписчики такие творческие люди. Она взяла за основу мою фотографию, которая была выставлена когда-то давно. Я там, помню, сижу с косичками. Фотография в инстаграм, которую выставляла с косичками. И в руках у меня банка с макаронами, по-моему. И так классно, так приятно, что вместо макарон она поставила туда клубничку положила. И я такая девчоночка-девчоночка, прям совсем юная девочка, лет 16. Ну это вообще просто комплимент, это вдвойне приятно. Я очень хочу, чтобы не только я видела эту картину и такой труд, который человек делал. Я хочу, чтобы вы посмотрели тоже. Вот какая я тут симпапулечка, молодулечка получилась, спасибо большое за такой комплимент, и такие подарки вдвойне ценны, потому что сделаны вашими руками, сделаны вами, потрачено на это было время, энергии, поэтому еще раз огромное спасибо, очень приятно и очень ценно, сердечко вам от меня. Приступили к высадке гортензии. Сережа, спина открытая. Сережа, закрой поясницу. Так, по... поясница. поясницы. Да, жирок греет. Это хорошо, но поясница должна быть в тепле. Я же поэтому не худею. Понятно. На электрической на отопление короче. Все ясно. Так, еще раз, какой-то сорт я забыла. Фантом, да? Фантом, да. Фантом. Волосистая. Метельчатая. Метельчатая, волосистая. В том, что приходит метельчатая, а другом волосистая. Mm. Волосистая, метельчатая. Да, все. Вот у нас три туйки в середине. Можжевельник и по бокам гортензия. Больше мы сюда ничего высаживать не будем. Все, эта клумба готова. Мы ее просыпем. И все. Только останется поливать и радоваться красоте. И удобрять. Удобрять, да. Мы все-таки, Сережа, решили начать удобрять потихоньку сад и опрыскивать деревья, потому что мы это не делали вообще. Мы одно время, когда мы только хвою с тобой высаживали, помнишь, на нашем участке, да, когда сосны покупали, туи, мы обрабатывали в течение двух лет. Мы опрыскивали и осенью, и весной прям хорошо опрыскивали, да, опрыскивали удобрениями. И, и, и а потом перестали. Вот сейчас нужно снова этим заняться. Вот это вот когда родились дети, вообще забились, помним, мы даже газон не поливали. Да, да, да. У нас, когда дети родились, мы даже газон не поливали. Он просто начал высыхать. Ну, мы ну, не... даже в сад не ходили, можно сказать. Да. Еще хотела показать, может кому-то надо будет. Мы купили для травы, для газона. Вот такое удобрение. Тоже вроде как для этого сорта, который мы высадили, рекомендуют. И оно лучше. И нужно вот сейчас будет внести его. Оно в виде вот таких гранул. Сейчас вам покажу. Не знаю, видно, не видно. Вот. Просто рассыпать по травке. И все. Вот На 600 метров квадратный. В общем, очень хорошая, По отзывам прям все-все-все рекомендуют. Дорогое. Вот в магазине, если в садовом центре покупать, оно стоит 1200 гривен. Мы нашли Купили в интернет-магазине за 80. Смотрите, мы еще раз покосили траву. Много-много а таких маленьких крупинок. Они как рисинки, как горошинки. даже меньше немножко. Так, у меня в руках конфеты меня угостили. Сейчас буду кушать. Продолжили мы приводить клумбу в порядок. Я сейчас хочу выбрать паны. Вот, кстати, вот не знаю какие. Задачилась я, как начала искать их. Там столько вариантов. Вот Ян смешной принес маленькую саперную лопатку. И тоже помогает. Получается? Ой, какой ты смешной. Молодец, Ян, молодец. молодец. Умничка. Как папа, молодец. У нас прошло здесь небольшое чаепитие. Я в термосе выносила чай, бублики. Так, пока Сережа занимается вот этой клумбой, я покажу, что я сделала напротив. Напротив у меня росли можжевельники. Да, я их вы... да проезжай, проезжай. Зачем? Это мне нужны. Дай. Отдай. Отдай. Отдай. Ян, отдай мне. А тебе? Зачем тебе? я можжевельник два можевельника я пересадила сюда высадила тоже можевельник только такой можевельник вертикальный он будет вверх расти и теперь у меня стоит задача номер один найти вот здесь луковицы лилии у меня где-то в каком-то месте в одном росла лилия вот я не могу вспомнить Ничего не остается другого, как сейчас наугад вот это все убирать, откапывать и смотреть. Потому что я их хочу вот с этого места пересадить на задний план. Вот так в ряд. Их нужно просто рассадить. Кто там едет у нас? Ой, папа тебя в тачку посадил. Пап, пора да, я вижу.